Привет, ребята! Хотите узнать, как сделать очень вкусный завтрак и потратить на это минут пять не больше? Сегодня я покажу простой рецепт вкусного завтрака и, надеюсь, он вам понравится. Нам нужны такие супер ингредиенты. Йогурт, банан и апельсин. Нам также понадобится нож, понятное дело, и ножницы. Вне всякого сомнения, мы выбираем красивую креманку, чтобы это, конечно же, все выглядело красиво. Мы сначала очищаем банан от кожуры. Кстати, пока я взяла всего лишь половину банана. Мы его разрезаем на кусочки и бросаем в тарелочку. После этого нам нужно взять апельсин и разрезать его на 4 части. Пока нам понадобится только одна четвертая апельсина. Разумеется, мы и эту часть фрукта очищаем от кожуры, разрезаем на маленькие кусочки и кладем в тарелочку. Напоследок, разрезав ножницами дырочку в пакетике от йогурта, мы выливаем сам йогурт в нашу мисочку. И, чтобы все это выглядело красивее, положим наверх еще немного маленьких кусочков банана и апельсина. Наша задача поднять утром себе настроение вкусным завтраком выполнена. Я часто обожаю есть именно такую пищу и считаю ее своим самым любимым блюдом. А знаете почему? Каждый раз можно сделать новый рецепт, добавив новые ингредиенты. Например, можно еще сделать завтрак, добавив в йогурт банан вишневое варенье. И целые вишни из банки варенья. Это реально очень вкусно. Я еще добавляла к йогурту с бананом печеньки, а именно крекер. Ну и самое необычное сочетание, которое я сделала, это йогурт плюс банан и плюс конфеты. Откровенно говоря, это нереально аппетитно. Особенно, если вы любите сладкое. Попробуйте сделать свое сочетание ингредиентов. И я буду очень вам благодарна, если напишите в комментариях, какую комбинацию придумали вы. И да, друзья, спасибо за просмотр. Мы еще увидимся. Пока.